Всем привет, друзья! Наконец-то я подготовила важную информацию для вас. Я сделала чек-лист на основные расходы проживания в Испании, город Мадрид. Естественно, что все учесть невозможно, потому что у всех разные потребности, но я взяла самое основное, из чего складывается основной ежемесячный бюджет нашей семьи ну давайте по порядку поехали сразу хочу сказать что я ненавижу коммунальные платежи все что с ними связано в чем меня честно говоря занимается этим муж слава богу и в Украине он меня даже старался в это не посвящать, потому что это было всегда очень дорого. Я считаю, это несправедливо по отношению к людям, что они вынуждены платить, несмотря на то, что имеют свое жилье, свою недвижимость, вынуждены платить за такие обычные потребности, да, вода, газ, ну, тепло, свет. Я считаю, это обычными потребностями человеческими, за которые мы платить не должны. Поставьте плюсик или пальчик вверх, кто меня в этом поддержит, но не люблю я, не нравится мне. Вот здесь, вот конкретно в этой теме, я чувствую стопроцентную несправедливость по отношению к людям. Но, ладно, к сожалению, приходится платить, потому что нас вынуждают всех. Как снять жилье в Испании, в Мадриде, я уже рассказывала, у меня есть видео. Это довольно-таки сложный процесс. И, наверное, здесь нужно положиться на удачу. На удачу, терпение, ну и, конечно, не сдаваться, не опускать руки. Потому что сделать это в Испании, особенно в Мадриде, это крайне сложно. Вот просто крайне сложно. Но возможно. Сняли мы квартиру у застройщика. Мы являемся первыми в очереди, желающими приобрести эту квартиру, в которой мы живем. Но желания у нас пока нет, а там дальше посмотрим, как будет. Будет видно. Подписали мы свой долгожданный договор, получили ключи, зашли в квартиру. Квартира полностью пустая, и было наличие шкафов, также всей сантехники необходимой и кухня. Кухня оборудована всей основной техникой, это холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечный шкаф. Следующим нашим этапом была необходимость оформить на себя все коммунальные платежи, это обязательно, надо так... Нам рекомендовал застройщик, чтобы все квитанции приходили к нам Мы это сделали с помощью своих знакомых Делали это дистанционно Не обязательно ехать в какие-то там водоканалы и так далее Можно это все по телефону делается, Это достаточно быстро, но полдня надо потратить Потому что этих служб достаточно много вот. Но самое главное, перед этим нужно определиться с какой службой вы будете заключать договор? Вот, например, в Украине у нас один единый поставщик на свет, газ и воду. В Испании немножко по-другому ситуация складывается. В Испании водоканал единый, называется канал Дейсабель Дос. Тариф за воду в Испании в городе Мадрид не менялся в течение 8 лет. Теперь, что касается газа, мы начали мониторить компании поставщиков всевозможные сайты. И, на удивление, их здесь, в Испании, оказалось очень-очень много. И мы столкнулись с тем, что у всех разные условия, у всех как бы разные тарифы. И как определиться, кому податься, чтобы не прогадать. Из всех компаний, я не знаю точно, какое их количество, но может быть около 15. Но из них можно выделить две основные компании, которые чаще всего на, слугу, на слуху и чаще всего с ними заключают контракт. Уже легче, из 15 2. Теперь из этих двух нужно выбрать одну. Как же это сделать? И тут нам на помощь пришли посредники. Оказывается, в Испании это дело популярное. Между компанией-поставщиком и обычным потребителем существует посредник. Посредник это тот человек, который тебе максимально подробно расскажет, о той или иной компании, расскажет о тарифах и порекомендует, в какую компанию тебе выгоднее обратиться. С тебя он не возьмет ничего, он получает самой компании. Компания, в которую он приводит нового клиента, платит ему какой-то процент. Какой процент, я не знаю, но происходит это вот так. Что мы сделали? Мы обратились в общий чат Мадрида, где часто эти вопросы всплывают, обсуждают, и мы задали вопрос, объявился вот такой вот посредник, и он очень тщательно нас проконсультировал и порекомендовал данную компанию, с которой мы подписали договор. Поэтому спасибо ему за консультацию. Консультация была совершенно бесплатной, я еще раз Повторю. Поставщиков разные условия договора. Кто-то присылает квитанции раз в месяц, кто-то присылает раз в два месяца, и мы так для себя поняли, что скорее всего у нас раз в два месяца. Я еще не знаю, удобно это или нет, но с одной стороны, наверное, удобно, что ты платишь раз в два месяца, а с другой стороны, когда цифры приходят довольно-таки высокие, то, наверное, их проще разбить. Помесячную. Так, наверное, будет легче. Мы когда для себя принимали решение, с какой компанией подписать договор по газу, одна компания предлагала фиксированный тариф, ты платишь его ежемесячно, ну, там, к примеру, 100 евро ты платишь ежемесячно и пользуешься газом столько, сколько хочется тебе пользоваться. Но данного тарифа нас посредник отговорил, ссылаясь на то, что... Тут есть подвох такой небольшой, что данная компания в конце года делает перерасчет, выставляет разницу. В конце года приходит платежка с большой суммой, и это не всем как бы нравится, это не совсем приятно. Для себя мы остановились на тарифах по факту. Ну что, мы постепенно подошли к основным тарифам, там пришли платежки за два месяца, мы немножко ахнули от них. Мы ожидали, в принципе, но это немного было выше наших ожиданий. Итак, давайте начнем с того, что квартира наша по жилплощади, квартира наша имеет 98 квадратных метров, и за эту жилплощадь мы платим 900 евро. 900 евро в месяц. Сказать, что это дорого или дешево, очень сложно, потому что не объективно будет судить, сравнивая со всей Испанией. Допустим, если мы говорим о городе Аликанты, который находится на побережье Коста-Бланки, там квартиру вы можете практически с теми же условиями снять за 400-500 евро. Да, в каких-то небольших там, городках можно и за 300 евро снимать, ну и, естественно, плюс коммунальные платежи. Поэтому город Мадрид в этом плане немножко кусается по ценам. Если говорить, сравнивать с тем, что мы видели, что мы искали, и с теми потребностями, которые были важны для нас, то это очень хорошая цена, очень хорошая цена, потому что подобные квартиры мы видели в более дальних, районах от самого центра Мадрида, которые ну, на 200-300 на евро были выше. У нас есть, конечно, такой небольшой минус в этом доме, это я уже для себя поняла, у нас нет балкона. Это действительно для Испании минус, ну и в частности, что ты не можешь нигде повесить, развесить белье. Нет у нас такой возможности, потому что испанцы любят сушить белье на балконах, веревке. Это, конечно, не очень красиво, но... За счет того, что здесь очень яркое солнце, то высыхает очень быстро. Вот Балкона у нас нет. Это оказалось большим минусом. Может быть, поэтому здесь цена, как нам показалось, немножко дешевле от тех цен, которые мы ранее видели. Каких-то других недостатков я больше здесь не вижу. Мне комфортно, моей семье комфортно, меня все устраивает. И тот, кто вообще сталкивался с поиском квартиры в Испании, знает, что найти квартиру хорошую квартиру, которая соответствовала хотя бы ну, минимальным требованиям современного ремонта, очень сложно. Потому что все-таки в Испании есть вот понятие испанского стиля. Да? В первую очередь, вот что входит в этот испанский стиль? Это для нас минус, но для испанцев это практически в каждой квартире есть наличие, допустим, напольного покрытия в виде кафельной плитки. Это очень неудобно. Это у тебя зимой всегда холодные полы. Просто ледяные полы, по которым невозможно даже в тапках ходить. То в нашей квартире у нас везде ламинат постелен. Это приятно ножкам и вообще приятно даже глазу. Потому что когда плитка лежит на полу, эта плитка еще с таким немножко странноватым рисунком. Мы этот рисунок называем бабушкиным рисунком. Но это вот чисто испанский такой стиль. Следующее, да, с чем мы сталкивались когда искали квартиру, очень сложно найти квартиру там, с белыми дверьми, допустим. В Испании любят вот эти вот рыжие такие коричневые двери, коричневые шкафы. И когда мы сюда зашли, увидели, что здесь все беленькое такое. Нас это очень сильно удивило и нас это очень сильно зацепило. Да, мы сразу там поняли, что это наше место. Искать больше мы ничего не будем, потому что до этого нам даже такие не попадались варианты. То, что мы смотрели, везде были белые стены, но рыжие двери и рыжие двери встроенных шкафов и ну, мне немножко не нравится этот цвет но испанцы любят они любят все что связано с деревом под деревом вот это вот тоже их стиль и еще один такой минус в испании сложно найти квартиру с нормальной кухней где ты можешь нормально со всей своей семьей сесть за большим столом ну хотя бы небольшим но за столом где будет помещаться там четыре там пять человек как правило, это очень узкие, маленькие кухни только для готовки. Либо что-то там разогреть и все. Основное потребление пищи происходит, как правило, в э, гостевых комнатах. Но это тоже неудобно. Мне хотелось бы, чтобы это было приготовлено на кухне и съедено тоже на кухне. Но у нас получилось, что у нас это как кухня-студия. Кухня, кухня, совмещенная с салоном, это с гостиной. Вот. Это тоже такой плюс для нас очень-очень большой. Это, кстати, я вам говорю к тому, что, чтобы вы понимали, что даже наличие денег не дает гарантии, что вы снимете по тем потребностям, которые необходимы для вас. Очень сложно, очень. Даже если у вас будет достаточно денег, и вы будете говорить, что найдите мне самую лучшую квартиру, это будет сделать сложно, потому что... вот. Испанцы очень чтят эти вот традиции, вкус у них такой своеобразный в интерьере. Поэтому вот обратите на это внимание. Мы уже это, мы на это уже обратили. Так, ну а теперь давайте, я вот выписала, давайте прибавлять к аренде. Мы прибавляем ежемесячный интернет домашний. За него мы платим 20 евро. Также к этому интернету идет городской телефон, он шел в акции к домашнему интернету, за него мы платим 1 евро в месяц. Мы оформили мобильные телефоны, мобильные карточки, купили себе. Платим мы за них 8 евро в месяц. Туда входит 50 гигабайт интернета и 400 минут звонков в любых направлениях. Это очень хороший тариф, я считаю, потому что последнее время с украинскими тарифами было сложно. Они поднимали, поднимали, были очень выгодные условия, нам пришлось от них отказаться. И мы взяли новые номера телефона, новые карточки уже испанские. Кому интересно, оператор Диджи. Дальше. Вода. Вода я уже говорила, что вода хорошая, претензий нет. Вода нам в месяц обошлась 19 евро хороший тариф. Если говорить о том, что мы не экономим, мы моем посуду столько хотим, купаемся сколько хотим. Семья наша большая, дети плавать в ванной любят. Поэтому 19 евро в месяц норм. Идем дальше. Дальше у нас свет. Самое дорогое, что мы используем, это чайник, электроплита, которая у нас работает постоянно, потому что я все время готовлю. Вне дома я не готовлю, но как прихожу домой, мне все время приходится готовить, ну потому что дети их нужно кормить. Так и духовка. Духовка тоже мы часто запекаю, выпекаю, ну и так далее. Это, это я думаю, что это основная часть электроэнергии, которой мы постоянно пользуемся. Также еще можно отметить стирку, но стирка, там небольшие тарифы, я не знаю какие, мы стираем лишь только по выходным, потому что по выходным самый минимальный тариф. В принципе, так стирают все. Можно стирать еще ночью тоже невысокие тарифы, но не нужно, потому что по закону, если кто-то на тебя пожалуется, приедет полиция и выпишет тебе штраф, ночью стирать ну, сказали, нельзя Но некоторые стирают Я слышала, что и в 4, и в 3 часа кто-то запускал машинку Реально это напрягает, потому что слышно Стены не такие толстые, как привыкли строить у нас в Украине И слышимость очень высокая И это напрягает Но это было всего несколько раз Я думаю, что, в принципе, испанцы не балуются таким Так, и посудомойка Ну, посудомойка мы редко пользуемся Плюс кондиционер Кондиционирование у нас во всей квартире, кондиционер мы вот еще не включали, будем уже смотреть как летом, сколько это будет уходить на это все, свет нам обошелся в месяц 37 евро тоже, я считаю, нормально, но при условии, что везде у нас стоят энергосберегающие лампочки, освещение, у нас, кстати, дети недобросовестно относятся к освещению, они часто бросают свет в своей комнате, в своем санузле, идут в школу, я там не поднимаюсь на второй этаж, не успеваю, и я не бросаю, так забывают выключать, хотя я им постоянно об этом говорю, но при всем при этом, вот 37 евро в месяц за всю нашу семью, так. И следующее у нас газ. В нашем доме у нас газовое отопление и котел на горячую воду. И тут -да -да барабанная дробь. Ежемесячный платеж за газ нам обошелся в 370 евро. Что ж вам сказать? Сказать нечего, потому что мы были тоже удивлены. Мы в принципе рассчитывали, что будет где-то так около 300 Евро Высокий тариф очень, и учитывая, что мы получили сразу две платежки, то есть у нас сумма была вообще очень круглой. В одном месте 370, в другом 360, и мы получили все в один день эти платежки. Неприятно. Ну что я вам хочу сказать вот Мы сразу свои знакомые отправили Чтобы она посмотрела и сказала Вообще это нормальный тариф для Испании Она посмотрела и сказала да Если вы топите Если вы котел не отключаете У нас ну, автоматически стоит Настройка на 20 градусов 20 градусов нам достаточно Это дети могут и босиком бегать И ходить В футболках То есть мы не мерзнем В Украине мы конечно больше ставили. У нас в Украине, по-моему, 24 градуса всегда ставили. У нас в Украине более сырые погодные условия, там сырость, влажность. А здесь сухой воздух, и 20 градусов для нас ну, нормально, больше нет смысла. Конечно же, у нас появлялся вопрос, можно ли на всем этом сэкономить. Можно. Вот у меня подруга, которая живет со мной в этом же районе, у них тоже семья из пяти человек, но жилплощадь немножко меньше, у них 75 квадратных метров, и вот они не включают практически вообще котел Они бывают там иногда, через день, перед сном прогревают, когда очень холодно, очень холодно, это когда до нуля опускается температура, а ночью обещают там минус один, минус два. И они включают, чтобы немножечко, оно где-то там полчаса прогрелось, чтобы тепло было детям спать. Все, все остальное время в их квартире 15-16 градусов максимум. Она говорит, мы все кутаемся, вот кутаемся, тепло мы где-то ходим в квартире. И они платят 200 евро ежемесячно. То есть как бы они ни экономили, вот они мерзнут всей семьей, вот реально мерзнут, как она мне сказала, и платят 200 евро в месяц. Она говорит, нам уже некуда экономить, а тариф все равно приходит вот такой вот. И тут сразу вопрос напрашивается А посмотреть бы нам в счетчики И увидеть все это Наглядно на счетчиках Но, к сожалению, почему-то у нас нет доступа К счетчикам Они находятся внизу нашего дома Под замками И доступа, в принципе, нет ни у кого Но в Испании как нам сказали, что лучше и не лазить в эти счетчики, не то чтобы не лазить, лучше даже не подходить, потому что существует такая практика в Испании. Если ты подойдешь к счетчику и будешь долго смотреть в этот счетчик, то большая вероятность, что ваш сосед, который будет в это время наблюдать глазок за вами, может в чем-то усомниться и вызвать сразу полицию. И таких случаев было достаточно, люди говорили из личного опыта, когда вот было желание посмотреть, что же там происходит, и когда доступа у тебя нет, то пытаешься там открыть, что-то посмотреть, думаешь, а вдруг получится, ну, так как мы привыкли в Украине, у нас в Украине доступ, пожалуйста, в любое время ты понимаешь, да, что у тебя больше накручивает электроэнергии, что меньше, ну и так далее, ты можешь это все контролировать, это удобно, то здесь ты ничего контролировать не можешь. Ты не знаешь, тебе правильно начисляют, неправильно. Тебя обманывают или не обманывают. Ну, склоняюсь больше, конечно, к первому. Вот. Это неприятно, очень неприятно. Но к счетчикам сказали, лучше не подходить. Но мысль у нас такая была, потому что нам интересно все же, чем выгоднее топить. Кондиционером или котлом? Почему у нас такой вопрос возник? Потому что семья, проживающая под нами, топит постоянно кондиционером. Кондиционер у них работает, ну... Практически все время. То есть мы понимаем, что у них отапливается все кондиционером. Может быть, у них там половка котла произошла, не знаю. Но вот всю зиму, все это вот два с половиной месяца, три, они отапливают кондиционером. Возможно, это дешевле, но проверить мы это никак не сможем. Это только когда будет лето, и мы посмотрим, сколько мы будем летом тратить на кондиционер. Я одна удивилась, что за это время проживания, которое мы здесь находимся, к нам приходил мастер по котлам. Это как своего рода такое техническое обслуживание, которое проводит наша компания застройщик. То есть они позвонили, и сказали. К вам придет мастер, посмотрит котел. Он пришел там буквально там, минут двадцать он ковырялся, что-то там попросил мистечку, табуретку, что-то там покрутил, слил, и все это такой техобслуживание, за него мы не платим. Также мы не платим за мытье подъезда, убирают очень хорошо, подъезд всегда чистый. Приходит женщина, она все и коврик вытрусит, ну все тщательно делает, нам это нравится. Вот. что касается вот основных тарифов, я их вам назвала, а вы дальше сами смотрите, дорого это или не, недорого. но тарифы в Украине намного-намного дешевле, мы жили в частном доме с большой квадратурой, мы себе ни в чем не отказывали, мы ходили в трусах зимой, грубо говоря, и холодно никому не было, и тарифы были во много раз дешевле, поэтому вот такая вот Испания, я не думаю, что это Испания только такая, в принципе, вся Европа такая, ну плюс ко всему, к этому можно добавить еду, значит, на рынок мы ходим раз в неделю, на рынке покупаем овощи, фрукты, потому что на рынке в три раза дешевле, чем в магазине, это вот, вот в три раза, это сто процентов я вам говорю, бюджет экономится, во-первых, выбор шикарный, всегда есть такое разнообразие ягод, фруктов, овощей, что просто глаза разбегаются Это очень радует Но не радует то, что на рынке не дают выбирать Что я вам рассказываю Это в принципе во всех, на всех рынках да, Такая практика есть Поэтому тут тщательно смотрите Вот так как мы уже Давно ходим на рынок, ну как давно, относительно давно уже второй месяц мы пользуемся рынком, то мы уже для себя понимаем, да, каким людям мы там у кого что покупаем, да, вот у одного мужчины мы все время покупаем картошку, у него всегда очередь, потому что картошка всегда очень вкусная. В общем, путем проб и ошибок мы для себя уже там определили, где что мы покупаем у каких людей, а где мы вообще даже и близко не подходим. Вот и на все про все в месяц мы на овощи, фрукты тратим где-то 100-120 евро. 100-120 евро мы себе ни в чем не отказываем. То есть мы все время покупаем ягоды, это голубика, клубника, клюню мы покупали. Арбуз ребенок просил, но я что то боюсь арбуз покупать, не знаю. Ну, возможно, попробуем как-нибудь. Вот, ананас, киви, груши, яблоки, овощи, это тоже цукини, баклажаны, шампиньоны, лесные грибы, и всевозможные томаты, их тут здесь очень-очень много, много-много-много всего, в общем, ни в чем не отказывая, да, не экономя, потому что есть, конечно, даже где-то дешевле вы можете купить там на евро, то есть мы выбираем хорошие овощи, фрукты и тратим на это где-то 100-120 евро в месяц. Естественно, в магазины мы тоже заходим, мы покупаем масло, сливочное, подсолнечное, какие-то там каши покупаем, макароны. И иногда мясо. Мясо это, как правило, курица, и рыбу крайне редко, потому что дети у меня рыбы вообще не едят. Я ее люблю, но редко что-то покупаю. В основном как бы морепродукты. Там креветки, кальмары, рынок, магазин моющие не говорю, потому что ну, моющие там, там брали на 20 евро один раз мы купили и все, они до сих пор у нас есть. Ну, естественно, что еще ко всему этому можно прибавить там бензин, потом какие-то расходы на детей, там школьные экскурсии, у кого дети питаются в школе, там, по-моему, тариф 5 евро в день ты платишь за э, обед, ну и какие-то там, может быть, мелочи, походы в парк, в кафе, в, в ресторан, кто куда ходит, кто что посещает. Вот плюс-минус, вот так общую картину я вам рассказала, вы уже сами смотрите. Обязательно поделитесь своей информацией, сколько вы платите за свет, за газ и где вы проживаете. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, скоро увидимся, пока!